Вчера, спасибо Виктору Николаевичу, что он подключил свой ресурс к этому, вчера из зоны боевых действий было выведено как раз вот те самые срочники, которых или заставляли подписать контракт, или за них подписывали. Но только в итоге из роты в 100 человек живых осталось четверо. Я одна, не одна, в тот же день, накануне, я обращалась в военную. эту информацию. Другой меня вопрос. Отказывали... Давайте к закону. Нет, я прошу степень доказать. Вот достоверное, или вы меня обвиняли, что я очаровываю армию даже... и даю недостоверную информацию. Но военное ведомство, которое отказывается подтвердить достоверность или нет, это как? Ну, Борисовна, мы с вами сейчас рассматриваем поправки в уголовный кодекс. Независимо, вот дайте, мне даю, я я ответ, да, дайте мне договорить, я вам даю ответ, дайте мне договорить, независимо от того, какая статья в уголовном кодексе, в российское право устроено так, что все доказательства предоставляет следствие. Следствие будет это доказывать. Вот это я и услышать. Хотите услышать э, с вашим стажем работы депутата Государственной Думы и сенатора. Нет, ни не странно. Странно, не потому послез, что, понятно, что... Потому... Сказать.